Сейчас дома показывает движение. Прикинь небесной, течет добро своим фонтаном, заглушит боль и океан тон глубже, чем весна. Все внутри зальет, из сердца Бога Тот поток течет, нас закрывает сейчас в реке твоей оживаем! В реке твоей оживаем! Чем весь страх? Волна все ближе, ближе. Приливом мощным все внутри зальет и сердце Бога В твоей оживаем, в твоей оживаем, твоей оживаем, в твоей. Just make it Открой поток, открой, открой поток. поток во мне Аллилуйя! Слава Богу!